Добрый день! Меня зовут Мария, и я представляю ФГБУ Цикиминком Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Можно ли в мероприятии по информатизации приобретать оборудование, относящееся к подгруппе кодов ОКПД-226.20.2, устройство запоминающие и прочие устройства хранения данных с учетом требований постановления правительства РФ от 21.12.2019 номер 1746. Требования постановления правительства РФ от 21 декабря 2019 года номер 1746 устанавливают запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных, относящихся к коду 26.20.2, устройства, запоминающие и прочие устройства хранения данных, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях обеспечения безопасности критической информации инфраструктуры Российской Федерации. Запрет распространяется на товары, являющиеся предметом закупки, в том числе и в случае закупки работ, услуг, при выполнении оказаний которых предусмотрена поставка товаров, предметом аренды и или лизинга, Таким образом, запрет установлен не на применение кода 26.20.2, а на закупку программно-аппаратных комплексов систем хранения данных, относящихся к коду 26.20.2, происходящих из иностранных государств, приобретаемых для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Какой код ОКПД-2 возможно использовать для закупки работ или услуг по архивированию данных системы перед выводом ее из эксплуатации? Для закупки работ по архивированию данных системы перед выводом ее из эксплуатации возможно использовать ОКПД 263.11.19.30, услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий. Нужно ли в паспорте объекта учета отражать сведения об арендуемом оборудовании, серверах, на которых планируется развернуть приобретаемое программное обеспечение, установленное на виртуальные сервера? В соответствии с пунктом 9 методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационной телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 мая 2013 года номер 127, сведения в части объектов учета отражаются в электронном паспорте в детализации на программное, техническое обеспечение и иные виды обеспечения работы,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 и размещает его в арендуемой инфраструктуре, то в видах обеспечения объекта учета указываются сведения по приобретенному ПО с использованием классификатора программных средств, а для вида обеспечения услуги по аренде ТО и ПО указываются сведения по арендуемой инфраструктуре и условиям ее использования.